мы будем двигаться от простого к сложному. То есть вот как от цифр до потом высшей математики. И курс построен таким образом, что хотим мы этого или нет, нам нужно будет научиться ощущать свое тело. Поэтому ближайшие занятия, они будут связаны с так называемой внутренней девочкой. Это и есть внимательность к вашему телу, умение понимать, какие сигналы что обозначают, умение ощущать напряжение, умение расслабляться, когда это необходимо. Дальше мы будем разбираться, что же такое эмоции и чувства, какие они бывают, как их выражать, как их не выражать, как их понимать, что стоит за основными эмоциями и чувствами, потому что без этого мы тоже будем как такие слепые котята в мире отношений, потому что в отношениях эмоции и чувства, ну это такая достаточно большая часть, скажем так, жизни. Эмоции, чувства, там переживания какие-то. Дальше, что еще мы будем делать? Конечно же, мы потом подберемся к фигуре матери и отца. Наша задача будет, скажем так, отпустить негатив, который у вас был в отношениях с мамой. А он обязательно был. Хоть какой-то был негатив в плане того, что были какие-то ожидания, вы что-то не понимали, что мама делала, вы не понимали, почему так. Какие-то обиды – это нормальная часть отношений между детьми и родителями. И наша задача будет заключаться в том, что мы попробуем, во-первых, понять маму, взять то, что реально было, те ресурсы, которые она передала, отпустить более негатив, а остальное вы научитесь давать сами себе. И, конечно же, вот это вот базовое принятие, это то, чего вам нужно будет научиться. Чтобы вы себя изначально считали вот по факту рождения, окей. Okay. Без но, там вот это вот, но еще вот это вот есть. Это нужно для другого. То есть в отношениях вы должны себя чувствовать как окей. Okay. Вот когда вы там, например, приходите для того, чтобы что-то проработать, тогда вот это вот, но может включаться. Потому что если вы будете фанить. Этим в отношениях мужчина обязательно будет к вам относиться строго, критично, требовательно. И тоже будет задавать вопросы, которые ну, не совсем вам нужны. Дальше мы будем также работать с отцом и попробуем вот, найти в отце силу. Научиться относиться к нему не через призму маминого взгляда, а собственным взглядом увидеть отца. И понять, что чаще, чаще всего мамино мнение, мамино отношение – это ну, очень большая разница между отношениями дочки и отца. Вот. И у нас будет там такая интересная полудуховная практика, где мы будем искать силу отца и ощущать эту силу в себе. Потому что так как мы состоим из мамы, папы и собственного духа, то однозначно часть папы у вас есть. Нехорошо бы эту часть тоже принять и присвоить. Как правило, там будут какие-то ресурсы внутренние тоже в нем. Даже если отец был самый такой какой-то, вот, ну, не знаю, негативный, все равно в нем есть ресурсы. Я расскажу, как их найти. Потом мы будем исследовать основные женские архетипы. Что такое архетип? Архетип ⁇ это состояние. Когда вы входите в определенное состояние, к вам меняется отношение. И мужчин, и пространство, и жизни в целом. И у каждой женщины есть минимум 7 этих архетипов. Ну, у мужчины тоже минимум 7. Есть там промежуточные различные, но мы разберем основные. Первый архетип это хорошая девочка. Вот. На хорошую девочку мужчина реагирует с защитой и заботой. Если вы научитесь включать хорошую девочку периодически в отношениях, вас будут защищать, а вас будут заботиться. Классная тема, классная. Ну вот. Дальше мы будем исследовать архетип возлюбленной. Возлюбленная – это такое состояние женщины, с которой хочется знакомиться, приглашать ее куда-то и начинать строить отношения. Это состояние, которое вот в мужчине возбуждает интерес для отношений. Это состояние вот этой цветущей весны, распустившегося цветка – это все вот про возлюбленную. Не любовница, а возлюбленная. Потому что любовница – это нереализованная возлюбленная, такая себе, с низкой самооценкой, скажем так. Дальше после этого мы будем исследовать роль жены – то есть, вот, как быть женой? Что это быть женой? Что это такое? И как это можно проявлять? На самом деле все просто, потому что э, жена – это э, личностное отношение с мужчиной. В нашу личность входят цели, планы, навыки, какие-то задачи. И жена, она по сути в курсе цели, планов, задач мужчины. И он тоже в курсе задач, планов, потребностей жены. Мы будем учиться, как понимать мужчину и как делать так, чтобы он нас понимал тоже, вас. Да, я вам расскажу, как это сделать. Как научиться переводить мужской и женский язык и находить какой-то такой язык, который будет понятен обоим. Это вот общение, это и есть роль жены. Дальше мы будем разбираться, как быть хозяйкой. Как создавать такое благоприятное пространство, что мужчина приходит, и, в нем, и вам нем хорошо, и ему хорошо. При этом не напрягаться, не, не, не делать там из дома операционную палату, где все стерильно, да, ну и не делать из дома там, сумасшедший какой-то там хаос, да? что мужчина приходит и не понимает, где что, все каждый раз меняется, никакого нет вот порядка. Вот. Также я вам расскажу, как готовить еду, правильно, в каком состоянии. Ну, не рецепты, конечно, вам дам. Да? Не подумайте, что он настолько уже да, за, зашел далеко да, на женскую территорию. Я расскажу, как входить в такое состояние, чтобы еда была не только полезной с точки зрения, каких-то там белков, жиров и углеводов, да, а чтобы вы еще туда вкладывали определенную энергетику, это будет еда силы. Вот, так как я занимаюсь магией достаточно давно, то э, почему бы, э, если люди некоторые делают там привороты, различные порчи, вкладывая негативную энергию, не научиться вкладывать позитивную энергию в еду, да, в вещи, которые вас окружают, чтобы эти вещи, ну, давали ресурсы? То есть приворот наоборот будет, да, сглаз наоборот такой, как бы порча наоборот. Есть, и вот э, это прикольно работает, и вот у меня даже там лежит еда, мне принесла моя ученица, э, под моим руководством там изготовила веганские э, печенюшки, вот. Уже съели мы их? Одна, Одна, Одна осталась, да. Я вчера две съел, Дмитрий съел сегодня. Да, ну то есть вот еда приготовлена в правильном состоянии. И, конечно же, мужчина будет ну, хотеть тогда быть с вами рядом и питаться чтобы, что, то, что вы делаете. Вот. Ну и вам самим тоже будет это есть не только вкусно, как бы, но и будете себя усиливать. Потом мы будем знакомиться с состоянием музы. Да, то есть как вот быть такой, самой быть вдохновленной и окружающих вдохновлять. Потому что вот это вдохновение, оно состоит из того, что вы себя не только принимаете, вы можете видеть в себе лучшие качества. И эти лучшие качества как будто бы своим вниманием подсвечивать у мужчины. То есть вот есть любой мужчина можно сконцентрироваться на его негативе и косяках и ему эту тему так вот плавненько втирать, так вот усиливать его негативные качества, да, если вы говорите про это постоянно, он это постоянно думает, и эти качества растут. Знаете, как притча «Какого волка кормишь, что ты выживет». Вот. И состояние музы — это кормить мужчине его достоинства, чтобы они проявлялись еще больше. Вот. И не кормить недостатки. Относиться к недостаткам, обозначая границы, увеличивая дистанцию, ну и, конечно же, давая ему обратную связь. Вот. И это тоже классная тема, потому что каждый мужчина мечтает, чтобы его заметили, чтобы его оценили, его признали. Вот мужа, она это умеет делать. Такая вот как бы мудрая женщина. Дальше мы будем работать с состоянием э, или архетипом хранительницы рода. Э, это умение строить отношения не только с мужчиной, но и со всеми его родственниками. Вот. С его мамой, с его папой, с его там, братьями, сестрами. Мы будем разбирать, какие есть круги близости в роду, э, каким образом... Э, в каком круге там, находиться желательно вам, как строить отношения с э, свекровью, так, как сделать так, чтобы вы стали ее любимой дочкой, а не соперницей, там, или та, которая сына любимого украла. Вот. То есть э, есть определенные знания для этого. А, также хранительница рода, чтобы вы понимали, входит э, хранение информации. И мы там будем делать практику, которая поможет вам вспомнить ну, одну или несколько ваших прошлых воплощений через специальную медитацию. И, возможно, вы прикоснётесь вот к чему-то выходящему за рамки вашей такой привычной жизни и поймете, что вы не только тело или Личность, вы еще и Душа. Потому что это опыт Души. Тело мы меняем как одежду, а Душа остается. Вот. Это серьезным образом ну, должно трансформировать ваше мировоззрение и отношение как бы, к жизни, к бытию. К бытию. Вот. Будет такая у нас магическая практика. Ну и последнее занятие. Мы познакомимся с архетипом волшебница. Я вам расскажу на тонком уровне, еще мы состоим. Чакры, энергоканалы, потоки аура наша, наши поля тонкие. Вот. И даже вам дам парочку таких практик, простых достаточно, чтобы вы могли чувствовать и себя, и других. Вот. Для чего это нужно? Это очень практично, потому что, э, ощущая энергетику другого человека, вы понимаете, что с ним, в каком он состоянии находится, какие у него мотивы, намерения, вот. что он хочет, что он не хочет. Потому что наше поле оно гораздо большее, чем наше тело, то есть, чтобы вы понимали, мы тут все трёмся энергией вот сейчас вот, вот друг от друга, потому что наше самое большое поле, оно примерно 2-3 метра. Если мы рассматриваем, тут есть поле, которое первое идет: это эфирное, оно примерно 5-10 сантиметров, потом поле астральное, оно на расстоянии рук, поле ментальное на расстоянии ног. Поле каузальное ⁇ это на расстоянии двух ног, поле будхиальное ⁇ на расстоянии трех ног, а дух наш ⁇ вообще вот он почти на всю вот эту аудиторию. Вот. Поэтому ощущая вот эти поля, вы сможете как бы считывать человека, понимая его и настроение, и состояние, даже не разговаривая с ним. То есть какой-то основной вот посыл вы будете ловить. Ну и в отношениях это сразу, вот мужчину увидели, сразу можно задать ему вопросы, наводящие. Что с тобой? Я чувствую, что-то что какой-то ты напряженный и так далее. Вот. Ну и будете понимать, с кем вам общаться и нет. Потому что когда человек что-то задумал против вас негативное, он через тонкие поля уже вам про это говорит. Хотя может и не говорить. Ртом. Вот. Э вот как бы то, что мы будем делать. И еще что мы будем делать. Мы э научимся, познакомимся с внутренним мужчиной. У каждого из вас есть внутренний мужчина. У меня есть женщина внутренняя, у вас есть внутренний мужчина. Это как раз-таки то состояние, которое поможет вам понимать внешних мужчин. То есть занимайте их позицию для того, чтобы видеть их, их, с их стороны ситуацию для улучшения понимания, для улучшения отношений. Вот. Это классный навык, когда вы понимаете женщин и мужчин, а не только свой пол, хотя, может, некоторые даже свой пол плохо понимают. Вот. Так что это все пригодится. Ну и вы, обязательно, когда вы познакомитесь с внутренним мужчиной… Вы поймете тогда, каких мужчин вы можете притянуть в свои отношения. Потому что он приходит по образу и подобию вашего внутреннего мужчины. Если ваш внутренний мужчина инфантильный, слабый, зависимый от мамы, недолюбленный, загнобленный, то вы такого и пригласите для отношений. Вот. А если он будет не таким, вы его сделаете таким. Потому что ну, так это работает. Ну и наоборот, если вы своего мужчину раскроете, поменяется и, поменяются и внешние мужчины в вашем окружении. Так, что еще мы будем делать? А, ну, конечно же, конечно же, будем работать с вашей самооценкой. Потому что э, эта тема... Такая значимая, глобальная, для многих больная. Потому что люди привыкли получать оценку из внешних источников, то есть от других, слыша их мнение, слыша какие-то их суждения. Наша задача будет научиться оценивать себя самостоятельно, чтобы вы точно знали, какая вы, и если кто-то ошибается в своем мнении, можно сказать: Слушай, то, что ты говоришь, это не про меня, я другая. Это ты перепутал. Вот. И это и будет вот это вот, достигнуто, потому что вы сами себя знаете. Когда вы себя сами знаете, можете себя сами оценить, другие оценки ну, вам будут уже ни по чем. Потому что вы себя узнаете лучше всех. Никто вас так не может узнать, как вы. Ну, ну, кроме тех, кто там специально этим занимается. Вот. Ну, и я вас поддержу в этом, да, так как в какой-то степени я выполняю здесь роль отца, ну, то есть того, кто дает признание, и в любом случае какие-то могут быть, происходить такие проекции, как у меня, как отцовская фигура, хотя я выгляжу молодо, но я не такой уж молодой, как вам кажется. Вот. Вы что-то доберете от меня лично. Да, какой-то такой обратной связи, которая будет для вас поддержкой. Вот. Приходит ко мне клиентка, там что-то жалуется, я говорю, да слушай, да, с тобой все в порядке, смотри, вот это у тебя есть, вот это есть, вот это. есть, она как, блин, точно, что это... Все, все поменялось, но такое, конечно, бывает редко. Она уже была подготовлена, она была готова измениться. Некоторые не верят. Я вот говорю вот это вот это. Нет, нет, нет, нет, нет. Ну за 20 занятий поверить я вас уверяю. Если бы это одна была встреча, можно было там посопротивляться, но так поверить. Так, ну что еще? А, ну будем также прорабатывать негативный прошлый опыт, так называемые там психологические травмы. Я вам дам тоже технику для этого. Вот, потому что, как ни кратите, пока есть из прошлого какие-то хвосты, ну, они будут мешать. Вот представьте, что, допустим, у нас задача там, покрасить стену. Да? И если в стене есть трещина, вы можете купить великолепную краску, там, превосходную кисть и вообще быть художником. Но все равно эта трещина будет видна. И вот поэтому нужно эту трещину будет как-то зачистить, зашпаклевать, да, загрунтовать, и потом уже красить. И вот работа с прошлым – это такая вот, скажем так, заделывание этих трещин. Вот. Так, что-то еще хотел сказать. А, ну что еще? Еще. Будем еще работать с вашим мировоззрением. То есть, во что вы верите? Потому что вот это… Что такое мировоззрение? Да? Это система ценностей, каких-то постулатов, жизненных ориентиров, в которые вы верите. И пока вы не поверите, что бывает по-другому, невозможно будет ничего поменять. Да? Там, по вере вашей будет вам дано. Вот. Поэтому наша задача научиться верить в то, что, во-первых, есть достойные мужчины. То, что вы окей. Да, что бывают счастливые отношения и что это норма, да, отношения, где мужчина и женщина друг друга усиливают и способны создать что-то большее, чем в одиночку, да, то есть мы будем учиться верить не только в то, что все плохо, да, у нас там, не знаю, в жизни, в стране, на планете, там, ковид и все остальное, мы будем учиться верить в том, что где бы вы ни находились в этом мире, всегда есть альтернативная реальность, в которой возможно то, что запрашивает ваша душа.